Социальные знания имеют естественно-научную основу. Идеи демократии без науки доводятся последователями до абсурда из-за отсутствия понимания того, что они говорят. Социальное правительство в концепции Анатолия Кохана – это корректное мышление. И корректное мышление решает главный вопрос демократии. Единство понимания, гуманитарный подход и безопасное использование технологий. Что это позволяет? Это позволяет получить поддержку. Поддержку тем мерам, которые сегодня считаются непопулярными. Это поддержка консервативной части общества. Точнее, уничтожение консервативной части общества. Люди, объединенные одними идеями и правильно понимающими их реализацию, могут отличаться только в тактике, но никогда в конечных результатах, в стратегиях и в тех достижениях, которым, которым мы все вместе идем. Социальное правительство Кохана. Присоединяйтесь.